Доктор, помогите, умираю. Не кричись, может, не в лесу. Я уж три часа вас дожидаюсь. Но дождались, значит, вас спасут. Доктор, доктор, сделайте мне призму. И сосед, чтобы была скромна. Или лучше выписать ей призму. Доктор, я вчера немного принял. И сегодня, и позавчера. А теперь вот сердцем дал глину. Это от погоды доктор да? Доктор Тельемов, скажите честно. Да, конечно. Но не в этот раз. Если скорая доктора на месте, в помощь вплоть для ЭКГЭС для вас? Скорая? Нет, мы не вызывали. же умер, здесь восемь лет. Подождите, может, наш хозяин? Нет, живой, но если нет. Скорая, конечно, к вам прибудет. Как цветорги набрать? Искренне бы хотелось, чтобы люди думали, а нужно вызывать.